что-то напивает лебеди он клювами трутся молодцы красиво очень даже красиво кстати у нас он заброшено получается семь снастей на толстолоба. Вот, планктон самодельный. Чуть-чуть в дальнейшем сейчас вот пока разрабатываем рецепты. Ну, чтобы не просто тупо воду гнать, там, ради видео или тому подобное. Сейчас какой-нибудь рецептик подберем, чтобы относительно более-менее нормально ловил. Вот, и чтобы в воде подольше стоял, чем покупной покупной вот, ну смотря какой тоже. Некоторые вообще не воду забрасывают, максимум полчаса. но правда ловят. Если, если хорошо ловится, то эти планктоны прям ловят хорошо. Если плохо ловится, ну вот, представьте сколько пачек на планктона, чтобы вот допустим 2-3 толстого только поймать это ж не, не карась всем привет с вами канал рыбохвост я извиняюсь, что так долго не было видео сами понимаете обстоятельства не, не до видео было сейчас мы уже почти начинаем выезжать на рыбалку Выезжать, выходить. Вот. Ну, в общем, рыбалка по чуть-чуть начинается. По чуть-чуть. Тем, кто не подписан на канал, подписывайтесь. Вот. Также ставьте лайк, если не затруднит. Будем ловить рыбку. В этом году я уже несколько раз был на рыбалке. Некоторое видео я еще не загрузил, было безуспешно. Окунь, я же сказал, с окуня начну. Такой вот такой шок. А вот она, запись вот такой товарищи. Окунь сейчас ловится. Ну, грамм 400 здесь будет. Такой вот прям мощный окушенчик. Я окуня очень люблю такого ловить. Так что такого господина я заберу. Но если их его два будет, то забирать я его не буду. С двух штучек смысла нету. Надо либо чтобы штуки 4-5 было даже реху или же с десяток, чтобы засушить, да и пожарить. Ребят, вот такие вот карандаши даже попадаются на дагер 1.6. Четвертая рассветка рулит. Только что тут чем только и воблерами пробовал, и резинками разными пробовал. Ничего не помогло. А вот дагер четвертый цвет ловит. Пока ловит. Ох и Вова! Паха. А что одного-то? Ну, понятно, конечно. Видишь? Зацепился не затон, ничего. А. за ничего. Подсечкой, блядь, выхватывай. И второе. на ну, второе вовнутрь выхватывай. А, да. подожди. Да нет, он кусанул. Я думал, он, может, это, подбородком прижимает. Ну, вот, видишь? Как оно у тебя? Ну, братуха. Все, все, сегодня я отстаю. Ну вот, ну, как всегда, в пятницу отличная погода, ни ветра, ничего нету. То в субботу. Вот мы выехали. Была нормальная погода с утра. После того как приехали. Пока с Настей все закинули, сразу он ветеров поднялся, дождь пошел. Пасмурно стало, ветер холодный там дует. И дождик такой дрожит. Ну так всегда, в принципе, закон такой. В пятницу. Ловится. Если ты в пятницу приехал на рыбалку, то в четверг ловится. Или же в субботу будет ловиться. В субботу приехал, значит в пятницу ловилась. Опа! Да что такое? Тоже сейчас непонятное явление было. Кстати, забросили на червяка. Тоже без поклевок сейчас. Место хорошо прикормили. Начал малек выпрыгивать. То есть окунь гоняет его. Но червя не берет. И на не берет. На резину. В данный момент я Кидаю спинингом пенингом Sea Wolf Maximus 3.15 тест, катушка 3000 на Intifine, шнур, фанатик, я не помню, супер по-моему, нет, новинка, фанатик новинка в прошлом году, по-моему, новинкой была. Двиг-головка на 12 грамм, меньше кидал. Либо дно не читается, либо вот дуга за ветра. Пока не получается что-то, ничего. непонятно, то ли рано, то ли нет. Рыбалки рыбалки рано не бывает. Рыба сиротом, он выворачивается. Или толстолоп, или сазан, что-то. Опа! Да что такое? Была куневая поклевка. Он сожрал лапки моей ларли а, нет одну только лапку но ну, было точно куневая это вот прям сто процентов покуневая